Всех приветствую. Приступил к обшивке внутренней части веранды. В общем, тут такая проблема. Вот старый поликарбонат, из него вырезал кусок. Он не прикреплен, просто его приставил. Проблема в том, что вот эти внутренние все кишки видно. Конечно, в темноте издалека. Оно и не будет видно. Но и материал выкидывать куда-то не использовав тоже не очень-то хочется. Поэтому вот я приставил так поглядеть. С одной стороны, все равно все это дело, все это колхоз. Поэтому тут что лучшего-то ожидать. Строим из того, что есть. Такой лозунг, наверное, стоит применить ко всей к этой стройке. Поэтому я не думаю, что нужно искать каких-то других вариантов. Но, в общем, выглядит вот это так. Можно, конечно, купить баллончик с краской покрасить этот пенопласт в зеленый цвет и этот поликарбонат зеленый и будет не так в глаза бросаться от этой эта. пена вот этого вот. но опять же баллончик стоит где-то рублей 200 250 сколько слоболнчиков надо опять же красить, то есть надо чем-то все закрывать, чтобы не набрызгать ну в общем такая маленькая проблема склоняюсь я к тому, что скорее всего прибью этот поликарбонат просто и все пока в голову ничего лучше не приходит сейчас пойдет немножко времени я еще похожу, подумаю что-нибудь придумаю или остановлюсь на таком варианте вот пришло в голову такое решение как вариант он не окончательный в общем, у нас есть старый пододеяльник, с цветами он получился. Но вот туда его запихали, если его там красивенько расправить, закрепить на маленькие гвозди или степлером, то после окончания монтажа будет вот такой вот вид. Интересное решение, но всего пододеяльника не хватит на всю вот эту сторону. Есть у нас еще обои разного сорта. Можно вот на оставшуюся часть обои подложить под поликарбонат. В общем, смотрим, думаем дальше, на каком варианте остановиться. Появился еще один вариант. Вот такой вот белая простынь под поликарбонатом. Значит мы что решили, вот эту часть будем называть ее обеденная зона, она у нас будет сделана вот так как в первом варианте, с пододеяльника с цветами, а вот эта зона назовем ее кухонная. Вот здесь будет стоять холодильник, ну а здесь еще тут полочки какие-то будут дополнительные. Вот эта зона мы ее сделаем под белую простынь, а выглядеть будет это с белой простынью вот так. Она там морщинистая, но она разгладится потом. Там все равно ничего не видно будет, там холодильник, полки, и как бы оно будет тут теряться, будет чисто как бы, так скажем, зеленое. Придерживаясь того, что я использую то, что есть в наличии из материалов, я думаю, как вариант, тот, о котором я изложил выше, он наиболее подходящий. Самое главное, что это бесплатно и выглядит нормально. То есть не скажи никому про это, как это сделано. Человек бы сразу, конечно, не догадался, пока вблизи бы не рассмотрели бы. Но вот из минусов старого поликарбоната у нас такие тут отверстия остались от саморезов, но от них никуда не денешься. Мы его еще, конечно, помоем, чтобы он так посветлее был. продвигаем такой вариант. Будем его придерживаться. Делаем дальше. Сейчас начинаем прибивать тряпку вот на это место. Попробуем как получится. Теплера нету, поэтому вот таким образом крепим ткань. Гвоздь сбиваем наполовину и загибаем его. Все искали слово как это все художество называется драпировка вот такая драпировка получилась на этой части обеденной зоны ну как мы ее назовем или называем вот из такого пододеяльника он как бы новый был но он не нужен потому что он сделан из нефти и ткани вся электризуется и короче было решено сюда его направить на работу вот на эту часть веранды так посмотришь, что можно и, и не закрывать ничем более но ну, а куда девать вот этот поликарбонат в общем сейчас будем закрывать вот эту часть цветастую там где кухонная зона как я уже говорил будет в белом цвете И пить буду на такие саморезы, окрашенные зеленый цвет. Получается вот такой результат, вот так мы надеемся будет выглядеть вся остальная часть, которая еще не сделана. Здесь внизу щель получилась, но эта щель будет компенсирована линолеумом и будет какой-то плинтус сюда, так что это все уйдет. Вот это все, что болтается, все уйдет под плинтус. В целом картина выглядит так. Вот таким образом задрапировали белой тканью кухонную зону. Сейчас будем закрывать ее поликарбонатом. У другой тряпки более белоснежной не было. Используем то, что валяется без дела. Нашли вот это. Закончен очередной этап. По обшивке теперь все это выглядит вот таким образом под поликарбонатом у нас рисунок в виде цветов на старом пододеяльнике это было сделано для того чтобы закрыть следы пенопласта далее тут, тут пришлось из кусков городить но ничего нормально и вот кухонная зона кухонная зона как я планировал была задрапирована белой тканью тоже старой и вот теперь в комплексе все вот так вот это выглядит Так, следующий этап. Сейчас мы будем стелить вот такой вот линолеум. Цвет будет виден позже, когда мы его раскатаем. Ну вот стелим линолеум. Расстелили линолеум. Вот такого он вот цвета конечно же ни с чем ничто не гармонирует здесь, но вот что-то взяли вот такой вот, потому что в домике он такого же типа, ну расцветки и фасона, ну и сюда решили, теперь все выглядит вот таким образом, вот отсюда вид, отсюда вид на так называемую кухонную зону но на сегодня мы ролик заканчиваем в следующем ролике уже наверно будем здесь крепить плентуса сейчас пока так линолеум оставим пускай отлежится немножко вот это все лишнее потом обрежем вот эти все щели закроются плентусами с учетом того, что веранда, скажем так, несколько кривоватая, но линолеум-то лег хорошо, ровненько, по бокам ничего не подрезали. Хочу простые деревянные плинтуса, они недорогие. Ну, их, естественно, и к полу прибивать легче. Они закроют все, будем их называть, технические зазоры. Ну и все. А дальше будем смотреть, что еще мы тут будем делать. Дальше нужно будет вот этот срам весь закрыть. Ну, полагаю, что простые рейки прибью. Ну, типа наличников. Вот это поверху все. Вот здесь. Ну, и с наружной части то же самое. Сделаю наличники. Сделаю отливы. Но это будет потом. Всем пока.